Окей, богатыри, здорово! Сегодня с вами продолжаем проходить третьего ведьмака на сложности боли и страдания Да, спасибо, что перебил, э, мать твою, ничего не слышу Слушайте, я... дайте я, пожалуйста, настрою звук очень громко, я просто не могу, капец Давайте вот 78 хотя бы, потому что очень громко Ну вот хотя бы так в прошлой серии мы с вами закончили с белым садом полностью. Давайте посмотрим карту. Абсолютно все здесь выполнили, все открыли, все сделано. Все дубквесты тоже сделали. У нас с вами осталось только убить Грифона и свалить отсюда. Ну, свалить, в частности, найти Енифер окончательно, да. Тогда нам выскажут все сведения, где у нас Енифер, в принципе, находится. И мы сможем и найти. Осталось убить Грифона. В прошлой серии мы уже все сделали, осталось. осталось... Остался бой. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Готов, поехали. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами.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 Тебя дожидался, вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом предлагаешь нарушить традицию. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ну, это мы всегда за. Давайте сначала посмотрим. Мы тут дали гром. Мать твою, мне всего одна ласточка, а чё я думал-то? Охренительно, у меня всего одна ласточка и я дурак такой не промедитировал перед этим Ладно Мастера у меня нет Ну... Поехали! Ударю. Да, я понимаю Это может быть тихая Фига он, блин, блокирует Против грифонов надо юзать Игни мне еще ждать, Платвичка, ты мне нужна. Поехали. Так, ну слушайте, мы с вами очень быстро его так-то бьем, мы уже почти закончили. Если на уровне сложности насмерть я бы дольше это делал, намного. Ну. Давай, давай, давай, давай. Иди сюда, поворачивайся. Тихо, тихо. Все хорошо. Вообще, можно выпить гром для увеличения урона, но... Я смотрю, я и так справляюсь. Больно. Фига. А вы видели? Почему у меня резко восстановилось здоровье? Это, типа, потому что я закончил?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 где он? А, во. Нашел. Так, ну погнали. Забрать награду у гарцев Сейчас заберем награду и можно будет со спокойной душой отсюда уезжать. Потому как здесь мы все с вами сделали Это Все дуб-квесты выполнены Отсюда изливается магия Ну, кстати, должен признать, что без консоли разработчика играть тяжелее Просто потому что когда я играю сам Я автоматически себе команды, команду прописываю, короче говоря И все значки на карте себе открываю сразу, я знаю где что находится Ну и плюс можно прописать команду на быстрое перемещение из любого места абсолютно Это тоже очень удобная штука, но... Я обещал в этом прохождении э, консолью не пользоваться. Свободная камера, она особо ну, не является читерской, она больше для каких-то таких моментов, там для фоторежима, например, тоже его нету, такого как такового, в принципе. Можно там что-нибудь пофоткить, виды красивые. Ну и просто какие-то сцены по другим углам посоить тоже довольно интересно. Что это такое, вашу мать?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 Чтобы не чувствовал себя в убытке. Ну, возьмем, конечно, все нам. Кстати, вы знаете, что интересно? Я, конечно, обещал не пользоваться, но мне резко стало интересно. А, он тут... А, он тут просто стоит. Ладно. Я, знаете, ребят, буду, короче, пользоваться свободной камерой, если вот мне будет просто интересно куда-то заглянуть. То есть я не буду ее использовать для каких-то читерских штучек. Вот если будет что-то интересно, заглянем. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. Но консолью пользоваться точно не буду, это слишком читерно. Ну, только если что-то сломается там. В таком случае, возможно, придется. Так, ну все, мы считай закончили. Я думал то, что мы закончим с Белым садом минут за 25. В итоге, я так смотрю, мы уже за 10 практически все сделали. Я все-таки думал то, что грифоны я буду убивать сильно дольше. Хотя знаете что? Я хочу кое-что сейчас посмотреть. Поэтому мы не прямо сейчас с вами отсюда уедем. Для начала кое-куда заглянем. Я хочу заглянуть uh, сейчас... Хочу заглянуть в деревню, посмотреть, что стало с Дуни и Бастиным. Давайте глянем. Вот, на деревня, нам сюда. Хочу посмотреть. Ну, в принципе, это много времени не отнимет. Ну, так, просто глянем, ради интереса. Так, надо только промедитировать, наверное, до утра, потому что... Ну, не до семи утра, а чуть подольше, хотя бы до десяти. А, тут еще и дождь пошел. Замечательно просто. Балдеж. Давайте посмотрим, что там с Дуни. Вообще, последствия уже видны или еще рано? Сейчас у меня очень сильно кадры провисли. Бывает. Нет, ну я их пока здесь не вижу, значит, наверное, для последствий еще рано. Ну да. Ну ладно, потом зайдем посмотрим. Может быть, если я не забуду. Ладно, поехали. Пора уже с Белым садом попрощаться. Мы уже все, что можно было, только здесь сделали. Дождь идет, конечно. А, Енифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильгарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз.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 Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Последние шесть месяцев я провел в седле, я не видел тебя два года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит.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 Мне недавно снилось, насколько я тебя знаю, сон был неприличным. Только сначала, а потом. Что?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 Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно не слишком ли длинные у меня Милости уши? Милость вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот биржер. Куда? На этот стул. Клэдвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. В чем тебе моя борода не нравится? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге, а, неважно, делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство, его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет, Морвран Ворхес, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают енифер Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в зиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва... Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Я вижу, ты не слишком озабочен их судьбой. Верно. Готов поспорить, что и они не слишком заботились о судьбе людей, на чью страну напали. Нордлинги. Возможно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам? Это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос. Нет Этого лучше против шерсти не гладить Прощай, ведьмак Или скорее до свидания Превосходно Теперь ваша милость, извольте одеться Мне кажется, мы и так прекрасно выглядим К сожалению, у меня не было точных размеров, Вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправку. Один черный. Черный, черный и черный. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Так, ну давайте выбирать... Ну, центральная мне сразу не нравится. Ой, давай вот эту. Фига я быстро надел. Вы видели, да? Черный к лицу, вашей милости. Ваша милость, вы довольны костюмом? Ну, можно сказать.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 От Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. А, господи, как же вы норлингов-то не любите? Что они вам сделали такого, а? К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению. Соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие. Я вижу, вашу милость Отстая. в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно. Ваше Величество, сказанное громко, выразительно и с почтением Да, не спрашивайте меня, почему я пошел не туда Хочу кое-что здесь взять, тут, по-моему, что-то можно Какие-то штаны, по-моему, лежат Во, да Все я, я готов Пройдемте Мгремей ап ар Херзер Дейтвин Аден Инкарн ап Морвуд Эмгир Вар Эмрейс Маклон. Нет. Император. Арр ап Торде. Велин Наман Ватгарн Лавор.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 За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен, Цири уехала очень далеко? Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен.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 Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Енифер. Аудиенция окончена Меррит Проводи его к чародейке Интересный диалог Вы меня не поняли? Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться Спокойно Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет Кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого да, не задевать. А Хватит нарушение этикета ты на один день. На... Простите, ты знаешь, с кем говоришь, солдат. Я Эревард 2, князь Ландера. Мало того, что он держит меня здесь как какого-то просителя, так еще и в чьей компании Гробельщика. Гробовщика. Мастера гильдии гробовщиков. Так какая разница? Я требую... Спокойно. Император работает в тишине. А тех, кто ее нарушает, сурово наказывает. Независимо от происхождения. М да. Вот так вот. Сами аристократки ходят какие. Я можно вас прервать чем прерывать лучше присоединяйся к разговору мы говорили о нейтралитете о том как трудно его сохранить я кое-что об этом знаю пояснишь Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Я уже говорил с Императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет. Но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Uh -huh. На бабайку. <смех> да, именно. Ну пойдем, ладно. Бывай. До скорого. Кстати, кто не знает, тут, э, э, кто не знает, тут есть, короче, бак, можно вылезти за пределы Зимы. Но, правда, потом придется сохранение грузить, потому что. Так, погоди-ка. Отстань пока от меня, видишь, я занят Так Милостивый государь Родерик Девет Прошу простить Просить Что я столь долго Нет, стоп, простить должно быть Что я столь долго медлил с ответом Я ждал, пока Голан Вивальди подтвердит, что у Векселя, представленного вашей милостью, есть обеспечение Не то, чтобы я вашей милости не доверял Но береженного боги берегут Как говорит коденская пословица Отвечаю уже без промедления на вопрос вашей милости, скажу, проклятие принцессы Ады действительно можно обратить вспять, ведьмак из Риви, у которого было лишь рудиментальное понимание магических арканов, не сумел до конца снять чары, а смог лишь прервать их действия. Да, дабы Ада ад, вновь обратилась в стройгу, в ее еду надлежит добавлять три капли крови ее отца, короля Фольтеста, три капли волчьей крови и 3 капли желчи недавно похороненной женщины, которая дожила до 100 лет, но 101 -го года жизни еще не пережила. Но таким образом, заправленной едой следует трижды начертить треугольник в треугольнике. Это должно подействовать. Очень, однако, прошу вас, вашу милость, дважды подумать. Действительно, сто ли, действительно стоит совершать столь позорный поступок. Остаюсь в будущем к вашим условиям, Александр Девин. Ну, короче говоря, Родерик Девет проклял э, в первой части, в, перво, в первом Ведьмаке Аду. Еще раз, чтобы настала стала Я э, в первом Ведьмаке проклятие снял, я ее не убивал. Понятно. Ну, кстати, жалко то, что здесь нельзя побродить повызиме по самой по городу, как это было. В, в первом Ведьмаке. Потому что я сейчас посмотрел милые, на это. Как только вы за На самом деле власть в Новиграве осуществляют не купцы не городские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 Цели правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Да. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось.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 Заклинание локализации, иеромантия, геомантии и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает Дикая Охота. Найдем. Чего Дикая Охота может хотеть от цели? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикая охоте? Об этом я и думать не хочу. Народить короля королей. И на смертном адре, чтобы она открыла им портал. Так где именно видели цели? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, О. самый интересный.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 Некая Рис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты, что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь.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 Я знаю, что кругом война все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверите следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Хорошо. Нет, ну, кстати, да, нам нужно поговорить с послом Воратора. Он много чего интересного расскажет. Давайте посмотрим. Пословры. Я говорила, что тебя можно Фига там И в этом вещи придет, летают на заднем фоне. Давай, обо всем. Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгарда? Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Айдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и редание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира, может, даже принесет вассальную присягу, Уверенные в победе, ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид свалился на них, как снег на голову. Король Хенсельд, как обычно, сражался в первых рядах. Там и погиб. Его солдаты утратили волю к борьбе и перешли на сторону Редании. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один. Зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовит враг. Но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. родовит отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты Теперь можно играть только в банк Ну, родовит хоть тактический гений, но он совершенно неадекватный псих <laughs> Так что... Как сейчас в Велине Плохо, как всегда, а может даже хуже в этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велин — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в Тимерской армии. Филипп Стенгер, более известный под своим ном де гер, кровавый барон. Не связывайся с ним, по-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да, хотя все знают, что ненадолго. В Оксинфурте сидит Родовит, а император здесь, в Вызиме. слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот, а Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть... Как люди справляются со страхом, они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. Там вечный огонь заправляет и четыре воротила преступного мира. Причем вечное... непонятно, что хуже, знаете. Типа, это вечный огонь или преступный мир. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиги всегда был на обочине истории, там и останется. Ты так уверен. А если король Бранс сумеет примирить Ярлов. И поведет их против вашего флота Король Бран немощный старец Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов Так что вряд ли что-то получится с объединением Ну, это, в принципе, все, что я хотел узнать, спасибо Спасибо за помощь Не за что Пусть великое солнце освещает твой путь Кстати, а у Енифер тут есть что-нибудь интересное В плане вещей? Ого! Есть, слушайте. Я смотрю, тут есть что полутать. меритовая руда. Ууу, слушайте, ну это неплохо. Тут жалко, конечно, никаких э -э, рецептов нету. Эликсиров или бомб. Вот они бы сейчас, конечно, пригодились. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи.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 Чтобы наш э, дублет пах хорошо, все равно как бы мы чудовищ убиваем. Так. Тут можно в гвинт сыграть. Давайте сейчас в гвинт сыграем, потом в э, Велен я приеду. И на этом закончим на сегодня ага. с вами. Здорово, давай сыграем. Давай прям по максимуму. Кстати, я помню, что в какое-то свое прохождение я никак не мог его обыграть вообще. Он просто меня раздражал настолько, что я там чуть ли не горел сидел. Посмотрим, может, он до сих пор такой же. Да, это, конечно, очень здорово. Фигня, на самом деле, полная. Чучело. Мне шпиона. Ладно, понятно. Ну, вот, спасибо. Это мне вот как раз шпион пришел. Пришел шпион на ручки. Я постараюсь его скинуть после того, как он спасанет, чтобы. Чтобы он его собрать себе не мог. Хотя он возродить его может, чисто теоретически. А, вот, да. Давай, еще шпионы. Не. По-моему, если играете в ничью, то у Нильфгарда победа идет. Так что надо что-то докинуть. Хотя бы так, правда у карт меньше, дай шпиону, пожалуйста, блин, ну зачем мне ясное небо? Ладно Блин, проблема в том, что если у него герои есть То мне конец Я тут, скорее всего, проиграл Ну, прям уже я вижу Ну, конечно, давай еще шпиона возродим Скотина такая так вот блин у меня есть мгла у меня конечно есть мгла но блин как бы из тебя карты потащить а ну, есть одна идея вот такая вот сейчас поймете что я хочу сделать Попробую из него карты повытягивать. Нет, если у него есть ясное небо, то тут как бы я в любом случае проиграю сразу. Ну все, я проиграл. Козлина, блядь. О боже, короче, спустя какое-то столетие, просто прошедшее, я его все-таки победил. Вам лучше не знать, сколько времени я на это потратил. Ой, и сколько нервов. У меня все-таки получилось. Знаете, я так не радовался, даже когда Россия на чемпионате мира Испанию обыграла, вот серьезно. Кто так делает? Кто, кто делает такой дисбалансный, э, дисбалансный раунд? Объясните мне. Какой у меня уровень сложности? А, у меня средний стоит. Понятно. А я-то думаю, что меня так долбят сидят? Ладно. С не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи.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 Благодарим за покупку комплекта дополнений каменные сердца. Э -э я ее купил давно, но я так понял, короче, у не открылся, да. Что? взяться за кровь и вино, сначала выполните задание по этому пале. Это у нас Новиград, и все эти дополнения мы с вами обязательно пройдем. Ладно, ребята. Так, подождите. Давайте сначала отъеду подальше от этих сволочей, чтобы у меня, как бы, музыка тут поспокойнее была. А... Теперь помедленнее. В общем, ребят, ладно Давайте на этом с вами закончим В этой серии мы с вами убили Грифона Плюс плюс про... Пришли на аудиенцию к МГРу Я потратил кучу нервных клеток На то, чтобы обыграть этого козла В Изиме, в Гвинт а, Офигенный баланс, в общем а, Спасибо всем, кто посмотрел эту серию Ребята, оставайтесь с нами Она получилась сегодня чуть-чуть покороче Чем две предыдущие но, собственно, потому что я особо затягивать не хочу какие двухчасовые серии я буду снимать, если вдруг будет какой-то очень длинный и очень интересный квест. То есть, например, там, в Кровь и Вино квест Песни Рыцарского Сердца, вот на него я весь ролик бы потратил вообще полностью. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, как вам, в принципе, хочется. Пишите комментарии, мы с вами обязательно пообщаемся, обсудим все интересующие вас темы. На этом с вами попрощаюсь. Всем богатыри... До следующего ролика. Пока-пока.